Гульмира, добрый день. Я безумно благодарна, что ты нашла время в своем сложном графике для того, чтобы мы сегодня поговорили. Мне бы хотелось начать наше интервью с первого вопроса, который касается вообще понимания, что такое некоммерческие организации. Вот в понимании и в определении ФАТ. НКО и как это понимается у нас в Казахстане, потому что это ну, один из основополагающих основных вопросов, которые мы должны понять и разобрать, чтобы уже потом приступить да, к обсуждению, как применять эту восьмую рекомендацию, которая есть у ФАТФ. Наша с тобой встреча она уже вторая, мы до этого разговаривали с Татьяной Изиновичей, и она достаточно подробно остановилась на том, что такое ФАТФ, что это за организация, а для чего она существует, что это борьба противодействие финансированию терроризма и отмывания денег. Мы с ней поговорили о, о том, какие сейчас есть у нас проблемы в законодательстве в отношении коммерческих организаций. И сегодня я бы хотела в продолжении этого разговора вот задать тебе первый вопрос. Все-таки, что такое НКО в понимании ФАТВ? Есть ли какие-то отличия в нашем казахстанском законодательстве, вот Можешь нам об этом рассказать? Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. Мне очень, было, мне очень приятно участвовать в этом процессе, в этом интересном проекте, потому что он очень важен для некоммерческого сектора Казахстана. И чем больше углубляешься в эту тему, тем больше понимаешь, и, как бы, откуда корни растут и почему в нашем законодательстве так много было в последнее время изменений, именно касающихся финансирования некоммерческих организаций в том числе, и новые поправки в закон о борьбе с терроризмом, экстремизмом. Вот. Поэтому, конечно, очень важно разобраться с основными такими постулатами, откуда вообще все это начинается. И в первую очередь, как начнем с того, что такое некоммерческая организация с точки зрения казахстанского законодательства, потом уже перейдем к определению ФАТ а, некоммерческая организация – это любая организация, юридическое лицо, которое не имеет основной а, целью извлечения прибыли и не распределяет а, чистый доход между своими участниками. А, это определение очень широкое и включает в себя все возможные формы и виды некоммерческих организаций в Казахстане. Туда входят и политические партии, и религиозные организации, и общественные объединения, и фонды, и различные ассоциации адвокатов, там водопользователей. То есть это просто огромный массив, более там, 16 или 20 организационно правовых форумов входит сюда. И когда мы говорим о некоммерческих организациях, то как юрист я вижу огромный спектр организаций, которые абсолютно разные и мало чем схожи, кроме вот этого определения. А если мы говорим о ФАТ? Здесь все более узко очерчено, и в отличие от законодательства, которое предусматривает ну, вот конкретные признаки да, организации, по которым мы можем отличить НКО это или не НКО, ФАТФ больше подходит к этому вопросу с функциональной точки зрения. То есть он определяет, что некоммерческая организация с точки зрения ФАТФ это юридическое лицо или структура. То есть это не обязательно должно быть именно юридическое зарегистрированное лицо, которая в первую очередь занимается сбором или распределением средств для таких целей, как благотворительные цели, религиозные, культурные, образовательные, социальные или братские, или для проведения других видов благих дел, ну или добрых дел. То есть на самом деле, вот когда юристы вчитываются, так сказать, в это определение, то формально оно достаточно широкое. И не совсем понятно, как, бы, как отлить, отделить все некоммерческие организации от некоммерческих организаций, которые с точки зрения ФАТ подлежат регулированию. Но на самом деле здесь подход именно в том, что прежде чем четко определить, каждая страна прежде чем четко определяет, что понимают они под НКО с точки зрения ФАТ, должен быть проведен детальный риск подход. То есть это анализ вообще сферы некоммерческого сектора в стране, выявление всех рисков, которые существуют. И с этой точки зрения идет уже оценка, какие виды конкретных НКО подлежат регулированию более тщательному, именно с точки зрения соблюдения рекомендаций ФАТ. То есть это однозначно во всех документах прописано, что не все некоммерческие организации – сплошником должны подпадать под этот под фатф регулирование, а именно та часть, которая наиболее подвержена угроза, значит, под, наиболее подвержена использованию с точки зрения террористических целей. Вот. И получается, что для того, чтобы четко ответить на этот вопрос, во-первых, это должен быть значит, анализ проведен, а во-вторых, в основном из практики, насколько вот я знаю, многие организации, многие страны, которые провели такие анализы, они от... остали... оставили только благотворительные организации. Например, в Канаде после тщательного анализа законодательства, практики правоприменительной, всего спектра в общем, работы некоммерческого сектора было выяснено, что наибольшему риску подвержены именно благотворительные организации. И вот по ним были... Дополнительные меры разработаны, чтобы было более прозрачно и подочетно деятельность благотворительных организаций. И не просто всех благотворительных организаций с Они еще ранжировали, сделали по степени угрозы. И значит, те, которые в наивыс... высокой степени угрозы, там более тщательная и более там сказать, детальная отчетность. Те, которые ниже, там, соответственно, упрощенная отчетность. И вот такая вот дифференциация всегда должна быть. Даже если вы определяете НКО, которые подлежат регулированию, все равно внутри этих организаций должна быть дифференци... дифференциация. Гульмир, знаешь, я еще хочу тебя спросить вот с точки зрения понимания вот этой уязвимости. То есть восьмая рекомендация, из 40 рекомендаций ФАТ говорит, что НКО являются уязвимыми в отношении как раз финансирования, использования при финансировании терроризма и отмывания денег. А мое впечатление, вот то, что я сейчас говорю, что это очень часто это сразу, ну как это проявилось, например, в нашем законодательстве. То есть все операции некоммерческих организаций признаны подозрительными. То есть сплошником. Да. Вот э, мне кажется, что здесь у ФАТФА есть четкое тоже разъяснение понимания уязвимости. Что это означает? То есть презумпция виновности, презумпция невиновности. Да. Вот ты можешь как юрист вот это пояснить вот тоже? Здесь больше э, акцент делается на том, что если эта организация занимается сбором средств и распределением средств, и там есть определенные критерии э, вот этой уязвимости. То есть, э, Например, близость этих организаций к террористическим угрозам. Например, они работают в тех уголках, где происходят мировоенные конфликты или какие-то террористические операции. Но не обязательно географически она должна быть близость. Это может быть, например, организация, которая работает с населением, которая поддерживает такие террористические операции. И вот они работают именно с этим населением, там тоже есть риск. То есть вот, вот это один из критериев, скажем так. А, ну, кроме того, а, в основном, насколько вот из практики опять-таки организации, вернее, стран, которые уже проводились такие анализы, оценки а, не, именно вот такие а, организации, которые занимаются оказанием социальных услуг. Они более уязвимы те, которые с физическими лицами работают, чем, например, те же политические партии или адвокационные компании, которые занимаются, ну, правозащитники, угу, скажем так. Угу, угу. Вот. Ну, таких примеров я не, ну, я не слышала, и вот в отчетах тоже не пишут, что через такие организации кто-то проводил террористические какие-то финансирования терроризма. Вот. Угу. Потому что они, наоборот, на виду. Они, наоборот, занимается тем, чтобы вскрывать проблемы общества и, ну, скажем так, э, вряд ли террорист, террористам будет интересно быть на виду, скажем ну, так. да, логично, да. Но вот если, как бы, финализировать, да, немного резюмировать твой ответ на этот вопрос, то все-таки ФАТ рекомендует посмотреть четко на сектор, да, и пусть не так уж прям узко, Достаточно, достаточно широко, но говорит и дает определение, что такое НКО. Ага. И не все НКО, которые у нас в Казахстане называются НКО, туда подпадают. Это да. первое. И второй момент, опять же, что ФАТ рекомендует вот применять риск-ориентированный подход. Опять же, даже вот из всех НКО по определению ФАТ важно по определенным критериям отбирать. Да, и очень важно, чтобы вот эти а, критерии были разработаны совместно с представителями гражданского общества. Да. Иначе специфику той страны, где происходит эта оценка, а, просто невозможно будет понять. Вот. И как бы, если только а, государство будет ориентироваться на зарубежные, так сказать, экспертизу и опыт, то, к сожалению, это не поможет. То есть обязательно нужны местные эксперты, которые знают ситуацию, знают специфику работы НКО и быстрее и лучше найдут решение, какие организации отнести, какие нет. Вот. Ну да, мне, знаешь, вот в этом отношении мне кажется, что очень важно именно обсуждать этот вопрос вот с местными некоммерческими организациями, потому что те, кто работает, они знают и специфику своей работы, и специфику своей целевой группы, и вообще как бы, ну, такой менталитет то есть это да вот очень важный критерии которым я вот не сказала и чуть не упустили что вот именно во взаимодействии это тоже один из таких да. четких указаний от, от ФАТФ. еще одна кстати рекомендация которая вспомнила тоже ФАТФ рекомендует как при анализе уже существующего регулирования то есть делать упор на то что возможно уже есть достаточное регулирование НКО сектора в тех областях, где это необходимо да, с точки зрения выполнения рекомендаций ФАТ, они а просто, как сказать... Бывают случаи, я сейчас, наверное, сейчас сформулирую получше свой вопрос. Не вопрос, а утверждение. То есть может быть такое, что после анализа ситуации в стране Окажется, что уже достаточно принято государством мер для О. того, чтобы выполнить все эти рекомендации ФАТ. Угу. Вот их прям хорошая подводка к моему следующему вопросу. Потому что, да, вот эта вот оценка взаимная, которая происходит, и каждая страна проходит ее, об этом мы поговорим как-нибудь попозже. Второй вопрос, который бы мне хотелось обсудить, это все-таки какие есть худшие практики в применении ФАТ и конкретно восьмой рекомендации в отношении коммерческих организаций. И еще очень важный момент, то есть какие последствия, да, вот если мы неправильно применяем эту рекомендацию, если мы до конца этого не понимаем. Итак, какие же худшие практики и последствия от этих худших практик могут быть? Я сейчас приведу самые такие, еще с 2000, до, до того, как рекомендации ФАЦ были пересмотрены, потому что вот именно такие случаи заставили ФАЦ пересмотреть свою рекомендацию 8 в отношении некоммерческих организаций. Uh -huh. Для примера, значит, в Косово НКО не разрешается принимать или выплачивать платежи сверх достаточно низких порогов. Это 1000 евро с одного источника или 5000 евро одному получателю в течение одного дня. Но это очень низкая как бы, сумма, и это очень сильно ограничивает НКО от получ получения вообще любого финансирования. Mm -hmm. вот. а, в Уганде широко, широкие положения закона о борьбе с отмыванием денег а, 2014 года позволяли правительству осуществлять мониторинг активов и деловых операций отдельных лиц и организаций под предлогом общественного интереса. То есть а, мониторинг активов и очень широко в общем этими государствами воспринимались вообще рекомендации ФАТ и как вы видите из этих даже примеров то что все некоммерческие организации одновременно независимо от того относятся они под определение ФАТ угу. или имеют ли они высокий риск или не имеют все подпадают под очень ограничительное законодательство то есть эта норма применялась на всех да. угу. Бангладеш и НКО например финансируемые из иностранных источников им э, новое требование появилось – это формирование совета директоров, который должен состоять не менее семи человек, и общий совет должен быть минимум из двадцати одного человека. То есть это дополнительные требования к органам управления некоммерческой организацией, причем неважно какого размера, какие у него источники доходов, сколько вообще человек там работает. То есть, Понимаете, да? То есть вот эти перекосы, они вот просто как для примера сейчас показала. Да, да, да. Вот. И высокие штрафы э, также применялись э, за нарушение вот этих новых требований. Высокие штрафы это приблизительно сколько? Ну точно не могу сейчас сказать. Э, ну да. хорошо. Но вот я просто слушаю, да, вот, угу. и, вот эти примеры. Я в, в любом случае я же к руководитель некоммерческой организации в Казахстане. И я вот вижу, что как раз очень много корреспондируется, да, как говорят, с нашими. Потому что на сегодняшний момент, например... Отчетность по иностранному финансированию должны сдавать ну, все некоммерческие организации, независимо от организационно-правовой формы, сферы деятельности и так далее. Плюс там у нас тоже достаточно высокие штрафы, по-моему, от 100 до 200 МРП, или от 50 до 100, тоже уже не, не будем врать, но uh -huh. много, uh -huh. да? Uh -huh. То есть, и насколько я вот сейчас вижу, влияние ФАТ на наше законодательство, оно тоже не основано на риск-ориентированном подходе. Вот я права или нет? вот Что как как юрист? Да, да, абсолютно права правы, потому что действительно так и есть. Самой оценки в Казахстане, такой вот полномасштабной, проведено не было. То есть на выявление, какие организации некоммерческие имеют там высокий риск, средний, низкий. То есть такая работа еще не была проведена. И поэтому любые вот эти изменения законодательства, про которые вы говорите, в части отчетности НКО, они распространялись автоматически на все организации некоммерческие. Вот. Если мы говорим об иностранном финансировании, то оно даже распространяется не только на некоммерческие организации, там, и на физлиц, и на частные, вернее, коммерческие, но здесь тоже очень такой достаточно широкое, вообще, широкий охват субъектов, которые подпадают. И, кстати, по поводу вот штрафа, сейчас вспомнила еще один пример, Азербайджан, mm -hmm. который а, ввел новую тоже финансовую отчетность в связи с рекомендациями ФАТ для всех некоммерческих организаций. А, по значит, этим новым требованиям НКО должны а, иметь внутреннего аудитора который будет проверять на соответствие то организации. То есть, каждый такой прям отдельного аудитора. Да, внутренний аудитор, я не знаю, как у них на азербайджанском это будет звучать правильно, но вот должен быть такой особый человек. Mm -hmm. вот. а, потом у них они должны проводить регулярные тренинги по вопросам ФАТФ. А, значит информацию собирать нужно, предоставлять эту информацию в госорган, который отвечает за финномониторинг. В общем, там достаточно большое количество обязательств у любой некоммерческой организации, которая его должна соответствовать. И из-за нарушения этих требований штраф порядка 7 тысяч евро. Вот. Это учитывая, что там большинство некоммерческих организаций вообще в Азербайджане не имеют больших доходов. Они достаточно на скромных бюджет живут. Да, но вот, а, мы когда говорим, да, есть худшие практики, понятно, там бывает хорошо, бывает плохо, где-то не так, поняли. Чем это грозит стране? То есть вот Казахстан а, стремится вступить в ФАТ, потому что, да, мы знаем, есть выгоды там инвестиционный климат, мы обо всем этом как поговорили, бы рейтинги, финансовые, да, операции и так далее. Но если в данном случае худшие практики, к чему они приводят с точки зрения оценки и как они влияют на статус страны вообще? Вот. Угу. Расскажи, пожалуйста. А, ну, если говорить о последствиях для страны, угу. если страна не, не будет соответствовать рекомендациям ФАТ, не только по восьмой, но и по всем другим, да, да, да. то есть риск того, что эту организацию могут внести в черный список фаз. Страну, в смысле, страну. Ой, страну, я Да-да-да, ничего страшного. Вот, страну. Таких стран у нас пока две. Это Иран и Северная Корея. Да, не хочется казаться в этой компании. Да, в черном списке. Но, насколько я изучал этот вопрос, Иран сейчас активно работает над тем, чтобы из этого списка выйти. То есть ФАТ отмечает определенный прогресс. То есть это не так, что попал в блок-лист и на всю жизнь. То есть это постоянная работа правительства этой страны. И это все отмечается. И как только э, выполняет требования страна, то она, конечно, перес... выходит из этого черного списка. Вот. есть еще серый список. Угу. Серый список там больше количество стран. И что меня удивило в этом списке сейчас Турция и Арабские Эмираты. Вот буквально в двадцать первом году они туда попали. Вот. И они сейчас тоже активно <laughs> работают над тем, чтобы все вот эти рекомендации выполнить ФАТ. А, и там много других стран, которые ну, там достаточно давно тоже стараются, но каждый год вот ФАТ контролирует, проверяет, мониторит, насколько выполнены требования. Пока они еще не дотягивают. <laughs> вот, а, там, что я хотела сказать. А, Значит, по поводу, что для страны означает оказаться в том же сером списке. Да, да. А, но то, что вы уже упомянули о том, что инвестиционная привлекательность, как минимум, резко упадет этой страны, это понятно. А второй момент, что те, органи... те страны, которые хотят работать с партнерами из страны, которые находятся в сером списке, mm -hmm. они должны дополнительно делать проверку значит на, на соответствие того или иного партнера а, требованиям ФАДФ. То есть, а, как, как минимум, это будет затягивать процессы а, заключения сделок а, и какие-то там другие операции, в том числе финансовые а, операции, будут достаточно сложно провести и долго, потому что эта проверка занимает очень много времени. Вот. Ну, то есть, по большому счету, такое прямое влияние, негативное влияние на экономические все процессы. Потому что финансы — это вот договоры, да, перевод значит. денег, закуп там и так далее. Да. Угу. да, ну, категоричности, конечно, нет, что эта страна выключится, так сказать. Это не, не, не может быть приравнено к экономическим санкциям, но это очень сильно да, все равно да, влияет конечно. на экономику. Ну, да. то есть, это очень важно учитывать, что это все-таки достаточно серьезный такой рычаг, да, воздействие на то, чтобы страна предпринимала усилия, должные усилия по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег. Да, я, я абсолютно согласна, mm -hmm. это очень влияет, но ну вот каких-то критериев жестких, по которым страна попадает в серый список или в черный, я не нашла. То есть это, скорее всего, будет комплексно вопрос решаться и ну, браться, анализироваться, как вообще в целом страна все это время выполняла да, рекомендации, насколько те рекомендации, которые самые такие актуальные, не актуальные, а больше всего влияют на, вот, э, на, на риск финансирования терроризма или нет. Вот это все будет совокупность решать. Не одна конкретная рекомендация, конечно. Ну да, конечно. Собственно, еще раз да, напомню нашим зрителям, слушателям, что там 40 рекомендаций. Да. Мы, конечно, больше, как представители некоммерческого сектора, сосредоточены на восьмой. Но это будет вот комплексная оценка. Да. И да, комплексную оценку проводит сама организация ФАЦ. Для этого у нее есть процедура. Не будем да, в этом выпуске на этом останавливаться, еще к нему вернемся. И к нам приедут как раз в Казахстан, приедут осенью. Ну, вот осенью должна состояться у нас по плану оценка. То есть евразийская группа приедет и как раз будет вот оценивать, смотреть, насколько сейчас Казахстан вот стремится к этому. Ну и в заключении на нашей сегодняшней беседы, я думаю, очень важно поговорить о лучших практиках, потому что Казахстану осенью предстоит как раз проходить взаимную оценку по, по, ФАТ, по всем рекомендациям, в том числе и по восьмой рекомендации. И я думаю, что вот как раз разговор о лучших практиках нам может дать ориентир, что же нам нужно делать вот в оставшееся время для того, чтобы Казахстан, удачно прошел вот эту оценку, чтобы мы действительно соответствовали и чтобы у нас не было никаких негативных последствий. Я, как уже до этого упоминала Канаду, где очень тщательно подошли к этому вопросу и провели именно риск используя риск подход при анализе НКО-сектора на уязвимость террористическим, финансирования террористическими организациями. Да? В принципе, есть уже готовый доклад, который был разработан FAT самим ФАТФ. Они собрали лучшие практики по противодействию правонарушениям с использованием некоммерческих организаций. Так и называется, как раз по рекомендации 8. Угу. И вот этот доклад, или его обзор можно назвать, хотя и 2015 года, он очень актуален на сегодняшний день. Но ну, очень свежий, потому что да. по большому счету, да, 2015 год не так давно был да И там вот как раз собрали рекомендации, не просто как бы сбор опыта разных стран, а именно разработаны рекомендации как для правительства, так и для самого некоммерческого сектора, какие меры предпринять для того, чтобы обезопасить себя от финансирования вот в целях терроризма. Поэтому, что хотелось бы, как бы рекомендовать Казахстану. В первую очередь, конечно же, в, в, в, в, в этом вопросе необходимо очень плотно и, и эффективно сотрудничать с некоммерческим сектором. Только так можно разработать именно соразмерные меры угу. с, в отношении некоммерческого сектора, потому что самая главная задача, которая во всех документах ФАТ звучит, это не допустить ограничения законной деятельности некоммерческих организаций, в том числе благотворительных организаций, очень важно не задушить благотворительность а, да, чрезвычайными мерами, которые не соразмерны с целями а, выполнения рекомендаций ФАТФ. Вот. здесь очень, вот, этот момент очень важен. И второй момент, который я точно хотела бы, озвучите, чтобы он как бы остался в головах у всех. Это то, что когда мы говорим о рекомендациях ФАТВ, а требованиях, мы должны понять, что они распространяются не на все НКО. Автоматически это не происходит. Это вот самое важное. Второй момент. Даже те, которые подпадает под определение ФАТВ, они тоже разграничиваются на высокий риск, средний и низкий риск. И регулирование, и законодательство должно соответствовать вот этим вот моментам, вот этим, так сказать, требованиям, что каждый раз, когда мы пытаемся внести какое-то новое дополнительное регулирование, нужно сначала обратиться к существующему регулированию, понять, достаточно ли оно, а может быть оно сверх уже отрегулировано и лучше, наоборот, ослабить это mm -hmm. регулирование. То есть вот этот анализ, он покажет на самом деле перекосы и перегибы местного законодательства тоже. Вот. Я думаю, что это поможет даже развитию некоммерческого сектора, если этот анализ будет тщательно сделан, не только для целей Вот. И второе, значит, надо посмотреть именно на... сконцентрироваться больше как раз-таки на те НКО, которые действительно могут быть подвержены. Вот, и... И там уже также выверять регулирование с точки зрения соблюдения права на свободу слова, вернее, права на свободу ассоциации, права на свободу выражения, на свободу вероисповедания и другие права человека. Потому что, опять-таки, когда мы что-то регулируем, мы не должны забывать, что это не единственная цель. И что есть еще много других интересов, законных и свобод, которые при этом не должны ущемляться. Вот это самое важное, так сказать… Совершенно согласна, да? хочу вот как бы поддержать. Мне очень нравится вот это слово «соразмерность» да? или еще ну, если «баланс». Что все-таки, когда мы внедряем какие-то меры, в данном случае ФАР, да, мы обращаем внимание там, на некоммерческий сектор, не нужно забывать про основополагающие да, принципы и права человека, вот о чем ты сейчас сказала. Мне кажется, это вот очень, очень ценная мысль, и частенько мы как раз ну, вот этот, этот момент мы, мы, мы упускаем. Да, и вот по, по поводу документа, о котором ты упомянула, мы под видео сделаем ссылку, мы его сейчас ну, выложим и на английском, и на русском языке. Mm -hmm. На английском языке okay. это официальный перевод, оригинал. На русском это неофициальный, мы обязательно об этом упомянем, но мы постарались все-таки дать доступ вот к этим лучшим практикам, посмотреть, как это вообще все работает. И да, я надеюсь, что мы все это ознакомимся и благополучно пройдем оценку по ФАТ в осенью. Да, я тоже на это надеюсь. Ну, я одно могу сказать. Мы стараемся взаимодействовать. Угу. По крайней мере, вот даже то, что сейчас снимаем, говорим, рассказываем. То есть это даст возможность донести мысль и все-таки наладить активное взаимодействие с государственными органами по как, как минимум по восьмой рекомендации. Спасибо большое за то, что Пришла еще раз, ну, надеюсь, не в последний раз, еще мы увидимся, встретимся и так далее. Спасибо, что пригласили. Была очень рада быть полезной.